Вот такой отец, как фигура, не как реальный человек, а как фигура. Это прежде всего собирательный образ о том, что вы думаете, представляете, хотите, идеализируете, ожидаете от отца. Большинство того, что вы думаете, к реальному отцу имеет очень такое, как бы, опосредованное отношение. Но нам стратегически важно с фигурой отца, во-первых, познакомиться, во-вторых, убрать некоторые иллюзии, ожидания, из-за которых потом растут обиды и претензии. Вот. А Эти обиды и претензии потом переносятся, проецируются на мужчин. Ну, а если они проецируются на мужчину, с мужчинами будут возникать различные конфликты, которые могли бы не возникнуть. Важно понять, что эти постулаты ⁇ это не истины в последние инстанции. Ни в коем случае не впадайте в фанатизм. Это э, рабочие, скажем так, моменты, которые позволяют более эффективно думать и, э, скажем так, вспоминать отношения с отцом. И они позволят более эффективно с ним потом взаимодействовать, если вы с ним общаетесь. Соответственно, и с мужчинами более эффективно взаимодействовать. Поймите, что мировоззрение для вашей души, не душа для мировоззрения. Какие-то постулаты могут вам не заходить. Это тоже нормально. Значит, нужно где-то поменять слова местами, либо что-то дообъяснить. Окей. Итак, первый постулат. Отец лучший первый главный мужчина для девочки который помогает ей отработать прошлую карму и наработать необходимый опыт и навыки для взрослой жизни Что это означает это означает то что э, вот в этой жизни этот мужчина отец ваш. Вот, то что вот он вам сделал до момента вашего полосозревания потому что потом у вас уже сформировалась личность и то, что он делал, оно не влияло так сильно, он был, он был лучшим из э, тех заслуг и достижений, из тех как бы, прошлых воплощений, в которых вы наработали определенный опыт, там, определенную карму. И э, это не значит, что это все, как бы, ему все с рук должно сходить. Нет, это, это значит другое то в отношениях с ним, если вы там страдали, то вы что-то отрабатывали, то есть вы отдавали какой-то долг. Вот. И важно к этому правильно отнестись. И наоборот, те ресурсы, которые он давал, это, это ваши заслуги, то есть ваши проценты, которые, скажем так, вы наработали. Это то, что вы отдавали другим и вот отец вам это тоже как-то возвращает то, то что отец э, является тем кто отдает вам лучшее либо как-то вот стимулирует чтобы вы что-то отдали заставляется создать какие-то условия для того чтобы вы что-то отдали там например, пострадали поплакали там Например, у вас там долг 20 часов плача из прошлой жизни. И отец вас как-то так стимулирует, чтобы вы 20 часов отплакали, например. Идеализация отца приводит к обидам и мешает строить с ним реальные отношения и мешает строить реальные отношения с мужчинами. Вот. Почему мы идеализируем отца? Потому что хочется, хочется нам какой-то образ Бога в жизни. То есть у каждого... Из нас на уровне души есть потребные связи с Богом. Вот. Получается, отец как-то вот больше всего на него похож, особенно в детстве. Для ребенка да, очень легко спроецировать Бога на отца. То есть На маму проекция это идет, и на отца тоже она идет. То есть Бог для нас это что-то большее, то есть Бог большее. Вот. Что-то дающее нам, что-то заботящее, заботящее нас, что-то знающее больше, чем мы. Или кто-то, будет право кто-то знающий больше, чем мы. И родители, они отлично подпадают под эту проекцию. То есть они реально больше. Я, я смотрю там метр шапкой, да, там родитель здоровый, он все знает. Или, по крайней мере, делает вид, что все знает. Да? Может быть, не все знает, но как-то так убедительно, убедительно звучит, да. Как я появился в капусте нашли блин себе. класс Айс принес там да Айс принес из капусты то есть кажется что все знает заботится обеспечивает безопасность отдает то есть там кормит одежду покупает какую-то поэтому легко очень спроецировать. на родителей мог но как только вы это сделали автоматически Возникают ожидания уже к Богу, а не к человеку со своими ограничениями, со своими там, достоинствами, недостатками, со своими какими-то внутренними конфликтами, травмами. Потому что, как ни странно, наш, наши родители, они люди прежде всего. Вот. И если вы очень сильно родители идеализировали, потом будет очень сильное разочарование и обида. Соответственно, претензии будут к нему. Вот. И вот, может быть, э, доходить до ненависти. Потому что, ну как же, он же мог. Он специально, нехороший человек это не сделал. Не сделал что-то. Не помог, не поддержал, не понял чувства, не понял мои потребности, не защитил, не позаботился. И так далее, и так далее. А на самом деле он просто не мог это сделать. Вот ваш отец, вот, вот как это просто и банально не звучит, вот все, что у него было, он вам дал. То, что не было, не дал. Вот как он с вами относился, это было его лучше, он на пределе возможностей шел. Он выдавал вообще свой стопроцентный максимум. Вот. Да, в каких-то ситуациях этого было недостаточно, его максимума там далеко могло быть недостаточно для решения ситуации. Ну, столько, сколько было, столько дал. Вот это максимум его был. Он умел делать вот это. Вот. И э, в том, что он ну, вот, как бы пил там и не давал там что-то, это определенный для тебя урок. Когда ты этот урок поймешь, ты возьмешь тогда силу из этого опыта. Вот. И моя задача помочь вам понять эти уроки. Вот. Потому что, а с чего вы решили, вот откуда у вас такая родилась? розовая фантазия, что отец не должен пить вообще. Откуда, вот, вот чего вы решили, что он например, должен заботиться, быть там добрым? Откуда, ну, откуда вы взяли вот эту розовую мечту, вот эти пони единороги? Жизнь, штука разнообразная. Мог пить, мог бить, мог уйти, мог вас даже изнасиловать. А мог и любить, поддерживать, быть добрым, там, осознанным. То есть, все это он мог делать. Почему? Потому что отец не бог. Живой человек со своими достоинствами и недостатками. Ведь какие-то там, не знаю, убийцы-маньяки, они же тоже вы вдумайтесь. Не только в этом мире есть какие-то там, не знаю, просветленные, добрые, светлые люди. Неразнообразен. И, вот. и если вы действительно хотите глубоко разобраться, тогда должен стоять такой вопрос. Может быть, я сейчас скажу грубо, да, но так как вы уже прокачаны, вы какого хера я в этой семье воплотилась тогда? Вот зачем мне это? Зачем я вот этого отца выбрала для воплощения? Как? Что, какой в этом урок? Вот это, вот, конечно, вызов, это задачка разобраться. Ну, потому что обижаться бессмысленно, то есть это ничего вам не даст. Вы просто будете, вот, вот, вот что вы делаете, понимаете, как обида работает? Могу вам показать. Например, вы обижаетесь на отца. Да? И вот вы берете там из себя чик, ему что-то отдали. Отдали ему вот это. Штаны сняли, отдали, волосы отдали. То есть обижаясь, вы просто теряете свою энергию, теряете свою силу. И вы думаете, вот я обижаюсь, как бы, блин, вот, я, как бы, у, меня праведный, у меня праведный гнев, как бы, имею право обижаться. Так вы себе делаете хуже, вы теряете свою силу просто на это. Вот чтобы эту силу направить на то, чтобы сказать, ну ладно, папа, какое есть, такое есть, будем разбираться, зачем мне был этот опыт. Как я могу вот из такого вот опыта взять силу и э, свою жизнь построить, ну, как-то максимально качественно. Вот. Вот это вот э, взгляд человека взрослого, потому что обида – это такая детская реакция. И кажется, что вот если я вот обижаюсь, то типа вот Томасия скажет, ну да, да, ты права как-то вот, сейчас я, может быть, компенсирую. Да нет, он думает, нормально, обижается, я себя бодрее чувствую как-то с дочкой, когда общаюсь. Что отец не должен вам что-то давать, но может это сделать. То есть вот здесь вот как бы вот основное камень преткновения, что есть какая-то жесткая идея, что отец должен вам что-то дать. Там, не знаю, защиту там дать вам, право на выражение чувств, там, дать вам позитивную самооценку, дать вам мировоззрение, например, там, дать вам какие-то ценности. То есть он может это сделать, если у него это есть. Если он это не делает, значит, у него этого нету просто. И это меняет отношения, это снижает уровень напряжения в отношении отца. Потому что э, вот когда вы считаете, что отец должен, э, это и есть наделение его какой-то сверхсилой. Как только вы так сказали, значит э, вы уже решили, что у него это все есть. А у него нету этого. Вот поймите, э, жизнь устроена таким образом. Человек поможет дать то, что у него есть. То есть у него внутри есть какой-то наработанный опыт там качеств навыков знаний и он вам его выдает если он вам это не выдает а выдает что-то другое значит что у него только другое это и есть это не так что вот у отца там не знаю есть любовь и мудрость и он ее там зажал как-то там нет я тебе не дам любовь и мудрость нет если у него там есть какая-то агрессия, например на женщин обида может быть какой-то инфантилизм что он там бухает да что алкоголь – это на самом деле э, такой нафантилизм, скатывание в детскую позицию. Вот. Вот у него это только есть, значит. Вот. Но в нем есть еще и сила, и эту силу э, важно увидеть и активировать. Следующий, э, э, следующий постулат – отец дает вам столько, сколько вы давали э, своим детям, будучи отцом. Вот. Причем берется больше из, именно с последней жизни. Ужас такой. Не ужас. Вы должны в себе принять темную сторону, что вы тоже не ангел с крылышками. Вот. Это не значит, что вам нужно там во все тяжкие. Это значит, что должно быть некоторое понимание, что во всех есть э, темная сторона и светлая сторона. Дальше. Как принять ресурсы? Вот. И вообще Для чего это нужно сделать? Как только вы принимаете э, позитивные стороны отца, его силу, вы это автоматически подключаетесь к роду. Вот. И все качества, которые наработаны в роду, все ценности, все ресурсы, тоже э, как бы, вы имеете тогда возможность их тоже брать. Конечно, можно в обход отца подключиться к этим людям. Вот. Но, э, на мой взгляд, все-таки, если есть возможность отца как-то понять и принять, вот, это нужно сделать. Э, понимаете просто, что такое сила рода? Вот у вас, например, в роду там, были какие-нибудь там, короли, там, воины, герои, мудрецы. Если вы в этом роду родились и там были такие люди, автоматически у вас есть э, от них эти таланты и способности.